Всем привет, меня зовут Сергей, это канал Акигаи, и сегодня у нас с вами есть очень важная тема для обсуждения. Обзоров рынка здесь не будет, оставим их на потом, я уже готовлю. Тем не менее, на графике я буду что-нибудь показывать, чтобы было не так скучно. Тема действительно очень серьезная, настолько серьезная, что люди, не зная основ и принципов того, что сейчас скажу, пытались или пытаются лишить себя жизни. Это касается именно трейдинга и инвестиций. Смотрите, я очень долгое время был спекулянтом Примерно 6-7 лет я являлся трейдером, то есть торговал Может быть поменьше, конечно, я точно не помню И у меня есть многолетний опыт того, чем я могу с вами поделиться И от чего я могу вас уберечь Это самое важное Я хочу вас уберечь от тех ошибок, которые совершают люди которые совершал я в том числе Смотрите, есть два понятия Это трейдинг и инвестиции спекуляции и инвестиции другими словами так вот это совершенно разные понятия казалось бы мы делаем одни и те же действия в большинстве случаев то есть допустим покупаем актив чтобы продать его подороже когда цена вырастет это относится и к инвестициям и к спекуляциям но в чем же разница давайте с вами разбираться спекуляции это краткосрочные и среднесрочные позиции при этом с увеличенными рисками То есть трейдер увеличивает свои риски Чтобы получить большую прибыль за меньшее время То есть риски увеличиваются Время уменьшается И таким образом Люди могут получать большую прибыль за небольшое количество времени Именно это всех и привлекает То есть люди более склонны рассматривать спекуляции Потому что они хотят получить все сразу и сейчас Ими движет жадность И мной в том числе двиг, двиг, двигала раньше жадность И вами движет жадность, всеми нами движет жадность И мы хотим получить как можно больше и как можно быстрее Это нормальное явление так вот, люди выбирают именно путь спекулянта, но смысл в том, что в спекуляциях зарабатывает только 1-5% от всех спекулянтов, то есть 95-99% будут сливаться. И более того, чтобы начать выходить в плюс с помощью спекулятивных сделок, вам нужно еще пройти с помощью своей же собственной практики процесс обучения, который длится от одного года и более. Может быть есть какие-то такие случаи, которые за несколько месяцев могли а, начинали зарабатывать. Но тем не менее, именно на сроки от там, трех лет и более спекулянтов, э, которые зарабатывают, очень-очень мало. Их единицы. Все остальные сливаются на таком сроке. Лично мне потребовался один год, чтобы только начать выходить в ноль чтобы я более не сливался. Еще полгода мне понадобилось, чтобы я хоть немножко начал выходить в плюс. То есть полтора года у меня ушло чисто на то, чтобы я хотя бы чуть-чуть начал выходить в плюс. И все это время я только и делал, что сливался. Я слил около там, сотни депозитов, конечно же небольших, потому что мне тогда было очень мало лет. Но тем не менее, как, каким образом я брал эти деньги? Я брал в долг. Вот, еще одну ошибку люди совершают, они берут в долг, потому что думают, что сейчас быстренько на спекуляциях отобьют это все дело и долг закроют. Мало того, что они не научились выходить в плюс, так они еще и в долг берут и закапывают себя постепенно в финансовую яму. Допустим, они один, один долг слили, потом ими движет азарт, они хотят... А это отбить, они берут еще один долг, чтобы закрыть предыдущий долг и отбить еще вот этот вот долг, чтобы закрыть кредит. И таким образом постепенно они закапывают, закапывают себе финансовую яму, из которой э, выбраться без чудесной какой-то внешней помощи невозможно. Это было с одним человеком, который мне недавно написал. Он сделал такое сообщение по типу письмо другу. То есть он просто решил мне рассказать всю свою историю и высказаться, независимо от того, прочитаю я это или нет. В итоге я это прочитал и, и история действительно такая, что человек как раз таки э, из-за спекуляции довел себя до такого состояния, что он был там где-то в лесу. С ножом и хотел лишить себя жизни Но в итоге каким-то чудесным образом Как он сам написал В его жизнь мешался бог И спас его от этого состояния В итоге он мне написал Чтобы я предупредил всех Чтобы они остерегались спекуляций Фьючерсов и так далее В итоге я сказал, что я это сделаю Я выполняю свое обещание Вот до чего могут довести спекуляции Теперь немножко отодвинем спекуляции в сторону на время Теперь рассмотрим, что такое инвестиции Смотрите, инвестициям по сути это то же самое, только мы покупаем какой-либо актив с целью получить прибыль уже на более длительном сроке Мы здесь уменьшаем риски, но при этом увеличивается время нашего заработка То есть нам ждать прибыли инвесторам нужно в разы больше, чем спекулянтам Давайте я покажу пример на графике Смотрите, допустим спекулянт решил купить на уровне 20 тысяч долларов чтобы зафиксировать на уровне 30 тысяч долларов. То есть вот такая вот спекулятивная среднесрочная позиция. В итоге он поставил стоп, допустим, за текущий глобальный минимум. И вот его риск менеджмент. То есть это соотношение получается примерно там 5, 6, 7 к 1. Он может получить столько и получить, если цель реализуется, там в 5 раз больше, к примеру. В итоге мы видим, что глобальный минимум пробивается. И поскольку у него, у него здесь стоял стоп, то его уже ликвидировало или же выбило по стопу. И теперь позиция инвестора. Инвестор также может купить на уровне 20 тысяч, только чтобы зафиксировать уже примерно на уровне хотя бы 80 тысяч. И какой у него риск менеджмент? Смотрите, стопы инвестора уже не ставит, поскольку его риск менеджмент это полностью весь актив. То есть у него два варианта Либо актив скоманется И он потеряет свои вложенные в актив средства Либо он получит опять таки В 5 раз больше То есть соотношение такое же 5 к 1 Но прибыли 5 к одному нужно будет ждать в разы больше чем спекулянту ну и казалось бы по такой логике кажется что спекулянт по идее зарабатывает в разы больше чем инвестор потому что он торгует на этих спекулятивных сделках торгует торгует вот эти вот все краткосрочные среднесрочные позиции заключает и тем самым больше зарабатывает но не тут-то было Дело в том, что результат смотрится в долгосрочной перспективе. И в долгосрочной перспективе у вас может быть у спекулянтов один месяц прибыльный, другой месяц убыточный, третий месяц также убыточный, четвертый месяц прибыльный. И в итоге вы особо с места не сдвинетесь. То, что вы получили прибыль, там, допустим, за один день, вы можете во второй день все это моментально слить. Еще разница в том, что спекулянт, если он опытный, он тратит на спекуляции, то есть выделяет на спекуляции очень малый процент от своего депозита. От своего капитала, допустим, 5 процентов спекулянт выделяет на спекуляции, и вот от этих 5 процентов от всего капитала спекулянт зарабатывает 300% процентов своему э, депозиту, который он выделил. Далее инвестор может выделить на э, инвестиции в конкретный актив, допустим, в криптовалюту, примерно 25 процентов или 30 процентов. Лично я выделяю 25 процентов. Я получаю прибыль уже от этих 25 процентов от моего всего капитала. То есть есть разница 30% от, допустим, 5000 долларов и 300% от 25000 долларов. По сути, весь капитал инвестора содержится в активах. Что-то, допустим, в обычной валюте, что-то в драгоценных металлах, что-то в фондовом рынке, что-то в криптовалюте и так далее. И постепенно его портфель балансируется и таким образом он с помощью инвестиций в долгосрочной перспективе зарабатывает. Более того, инвестором может быть абсолютно каждый. Любой человек без опыта, даже если он вообще в техническом анализе не разбирается, он также может быть инвестором, причем успешным. А спекулянт, спекулянт – это такая прямо профессия, очень сложная работа и очень сложный способ заработка денег. То есть людям, которые работают, допустим, на работе и хотят увеличить свой капитал, им намного выгоднее и намного надежнее – Становиться именно инвесторами, чем спекулянтами Потому что трейдинг может служить не только способом увеличения капитала Но и способом его уменьшить Если же вы от вашего дохода выделяете какую-то определенную сумму Допустим 10%, то вы, во-первых, это даже не почувствуете И, во-вторых, ваш капитал будет постепенно увеличиваться Более того, через 3-5 лет вы с помощью этих инвестиций можете еще увеличить то, что вы отложили от вашего дохода и таким образом ваш капитал действительно увеличится. При этом вы будете заниматься тем, чем обычно занимаетесь. Может быть найдете новый источник дохода и так далее. И вы не будете тратить, тратить особо нервов и времени на эти инвестиции. Идем с вами дальше. Что касается трендов. Спекулянт в этой теме инвестора не поймет, если он не изучал основы инвестирования. Дело в том, что у трейдера тренд это твой друг. То есть тренд. Трейдеру нужно торговать трога по тренду. Если тренд нисходящий – желательно шортить, потому что так можно получить больше прибыли. Если тренд восходящий – то надо лонговать, потому что так можно получить больше прибыли. У спекулянтов все наоборот. Во-первых, покупка – это не позиция в лонг, и продажа – это не позиция в шорт. Во-вторых, инвестор при нисходящем тренде, наоборот, покупает... Покупает при нисходящем тренде. А при восходящем тренде инвестор продает. То есть, по сути, он делает все наоборот и смотрит на рынок также наоборот. Если сейчас картина медвежья, то для инвестора это позитивно, потому что это хорошая возможность для покупки. И он будет все это падение скупать. Если тренд восходящий, то тут уже идет по пожинание плодов. То есть... Инвестор собирает то, что он до этого очень долго сеял и получает свою долгожданную прибыль. Трейдер при медвежьем рынке шортит, инвестор при медвежьем рынке покупает. Более того, спекулянт, если он финансово грамотный, он также занимается инвестированием. То есть, что делает спекулянт? Он торгует, торгует, торгует, получает прибыль и эту прибыль инвестирует, чтобы его капитал также увеличивался. То есть, по сути, трейдинг является таким небольшим, источником дохода для спекулянта. Для кого-то это основной источник дохода, для кого-то это второстепенный источник дохода. Но в итоге все склоняется именно к инвестированию. И любой человек, работающий абсолютно на любой работе, может стать инвестором. Спекулянтом могут стать только единицы. 99% будут сливаться. Я уже это сказал. Если вы мне не верите, то попробуйте сами. Попробуйте заниматься спекуляциями, трейдингом в течение 1-2-3 лет. Просто попробуйте. Если у вас получается то поздравляю. Вы уникальный, одаренный человек и вы склонны к спекуляциям. То есть у вас хорошее психологическое состояние, чтобы именно спекулировать. Вы способны это делать. Но в большинстве случаев у людей не получится этого делать. И они будут просто закапывать в себе финансовую яму и сливать свои деньги. Итак, разница между трейдингом и инвестированием, во-первых, во времени, а во-вторых, в рисках. Трейдер увеличивает риски и уменьшает время, чтобы получить большую прибыль за короткий промежуток времени, а инвестор увеличивает время и уменьшает риски, чтобы получить э, прибыль за большой промежуток времени. Спекулянтами могут стать только единицы и 95-99% будут всегда сливаться в долгосрочной перспективе. Инвесторами могут стать абсолютно все, независимо от вашего рода деятельности и от ваших знаний. Учиться трейдингу нужно Примерно средний срок это от одного года При этом вы будете все это время сливаться И вы будете очень, вам нужно очень-очень много практиковаться, чтобы научиться Учиться инвестированию можно просто поняв принципы инвестирования Простые принципы Практика вам для этого не нужна, вам нужно просто покупать актив и ждать Вот все, что вам нужно делать И естественно проявлять диверсификацию Если вы будете вкладываться всей котлеты в какой-то щиткоин Который вы даже никаким образом не изучили То, естественно, вы и сольетесь Из Изучать проект именно самому полностью Также не обязательно, потому что за вас уже его изучили То есть фундаментал, он не такой субъективный, как технический анализ Поэтому вы можете просто посмотреть мнение какого-то опытного эксперта Посмотреть, что он думает о проекте Если вам проект понравится, то вы можете спокойно в него инвестировать Вам практика для этого не нужна Просто небольшие знания И сделать вывод можно такой, что я... Каждому человеку, кто это смотрит, рекомендую заниматься именно инвестициями. Что касается спекулянтов, то есть трейдеров, если вы выбрали этот путь, если вы хотите действительно заниматься трейдингом, то вперед вас никто не будет удерживать, занимайтесь. Я также занимался трейдингом и в итоге я осознал то, что трейдинг меня очень сильно выматывал. И лучше я буду инвестором и получать доход от других источников. Это лично мое мнение, вы можете за, меня, за это мнение меня осуждать, можете нет. Но это то, что лично я думаю, это, то, что, это просто мой опыт, который я передаю. Я просто хотел с вами им поделиться и предостеречь вас именно от занятия трейдингом. Так что думайте сами, решайте сами. И пишите в комментариях, кем вы, кем вы являетесь, спекулянтом или инвестором. И получается ли у вас спекулировать, если вы спекулянт Получается ли в долгосрочной перспективе, а не настройки в месяц, два, три и так далее. Это бесполезно даже смотреть такую статистику. Пишите комментарии именно за тем, чтобы люди видели реальную статистику. То есть, получалось ли у вас торговать в плюс или нет, и так далее. Это нужно не мне, это нужно людям, которые будут читать комментарии. Чтобы они также и с помощью комментариев сделали определенные для себя выводы. Друзья, вот то, что я хотел вам сказать. Надеюсь, вы меня поняли. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.